Хочу покатить где мы жили. Вот такой номерок с розовым балдахином, кроваткой, телевизором, горячей водой, бесплатно зубной щеткой здесь была, зубная паста, мыло, горячая вода, включенный завтрак и вот такой вот номер стоит 9 долларов за номер. Мы взяли три номера. проехали по федеральной трассе в Танзании все запачкались и запылились остановились сейчас хотим перекусить сейчас шоколадки себе водичку и вот какой-то ресторан зайдем там поедим Дикая территория, дикая земля Масаев. Мы идем фоткаться с бао бабом, с диким. Здесь все дикое, самое важное слово дикое. Самое главное нам сегодня не встать на змею. Вот такое вот бао бабище. Ну что, ты будешь с ним фоткаться или нет? Он растет прямо на футбольном поле. Короче, мы пошли на охоту на гипотамов недалеко от нашего отеля, чувак с ружьем, а мы просто как сопровождающие. Мы с кулаками. Да. Мы с кулаками, мы сейчас будем его бить. Давай, выходи, первый. О, вот он, Сюда, Сюда, блять, ся, вообще рядом. блядь, он не брет. А yeah. oh, no, no, no? no, ah, откуда он залез? На книжке озера рядом. Там справа еще. Да не отвлекаю, пусть посадит на тех. Дрожди, а как ты сказал ему? Хочу гипотам увидим Да, я поржал типа, а он с коваривки посмотрю. А где он, поснимаем, че он стоим? Блин, чуть не упал. Вот так там, короче, стоит. О, смотри! Офигай дружок. дружок! стри, здорово, всех гоняет. Так, мартышки, ну-ка, разбежались отсюда. Давай-давай, кыш! Так, мелкий, чё ты ходишь? Так, ну ты разбежался, давай, жирнее. Так. Вы вы разбегаете? Да, разбегаются, разбегаются. Ну, как будто первый раз камеру видят. Эй, братва, привет! Как дела? Ну и Элли. Элли? Пол. Элли. Меня зовут Роман. Could you promise that найдем find animals here, like the uh, Ele uh, elephant? Like a cows, что uh, I didn't promise you wherever we can see them, or that is depending. Okay, yes. we hope we will see. Yeah. Okay, depending. let's go. How long distance is the whole? It is it take two hours. One hour can going there, other will come back. And not two hours, uh, distance. Uh, 2 километров? Да, Нормально. Все узнал. Короче, пошли слонов, искать. Мы сейчас находимся вот здесь. Потом мы поднимаемся в кратер. Идем в кратер Мугора-Мугора. Это очень специальное место во всей Африке. Не только Танзании, но во всей Африке. После кратера мы выезжаем, там, покатаемся и поедем в Сиренгетти. Вот это все, это Сиренгетти. Знаете, великая миграция, да, животных, да, там тысячи антилоп, зебры, животных э, идут. И все снимают об этом видео. Вот это все происходит в Сиренгетти, вот здесь вот. И потом после Сиренгетти мы бахнем в Кейнг. Слоны ходят, трутся от Слоны мажутся грязью, а потом ходят об деревья, обтираются и вместе с грязью счищают себя паразитов, которые могут завестись у них в коже. Вот такая вот гигиена. Кроме слонов также делают и буйволы, и разные другие животные. Но ну, вот сейчас нам показал дерево слоновья, которые трутся. Мы идем по тропе, нашли свежий след слонов, и идем по нему. Говорим шепотом, потому что уже слышно, как слоны трубят. Они где-то очень рядышком, мы сейчас пытаемся их скрасть. Скрадываем слонов сейчас. Надо сейчас быть очень тихо. Потому что слоны обычно очень агрессивны. Они очень агрессивные, они нападают а, без предупреждения. Они защищают потомство и территорию, на которой они находятся. Мы реально очень близко к Шексона. Слон повалил дерево, игрался с ним, тачил пивни. буквально только что мы до них далековато метров в месте они все прекрасно видят и слышат Они могут нас заметить сейчас они жрут глину она помогает им с пищеварением да, и, возможно они нашли золотую жилу и сейчас пытаются ее раскопать Гид запрещает подходить ближе потому что у них два маленьких ребенка и слоны очень очень агрессивные очень опасные животные тем более когда у них есть дети они потревожены поэтому быстро уходят скорее всего это мы их потревожили и сейчас они пойдут нам на перерез поэтому немножко переждать Видите, когда они быстро учёсывают. Если бы мы подошли ближе, они могли бы напасть. Как вы слышали, что слоны были очень рядом с нами, и это было не настолько невероятно, что в какой-то момент гид начал бежать. Я бежал вторым и подталкивал его, потому что это реально невероятно было. Крики, треск деревьев из крики слона — это просто невероятно. Советую всем побывать на этом пешем маршруте, потому что Слоны буквально в трех метрах хотят, ты можешь погладить и дотронуться нет. Это Держи, червяк. Дождевой червь, червь выполз. Вот он для сравнения. Моя рука. Честно, тебя кусит Ничего, я его сам укушу сейчас. Я его пожарю. Мясо в нем. Ну если смотреть, моя нога идет вот червяк. Ползет. Реально как маленькая змея. Did you enjoy? Yes. Вот такая вот у нас получилась экскурсия в поисках диких слонов. Мы их нашли, мы их поснимали, испытали немножко адреналина. Но, честно говоря, у нас гид боялся больше, чем мы. Когда слоны начали просто кричать, он просто почесал. Почесал просто очень быстро в другую сторону от слонов. Вот. Хотя слоны были достаточно далеко, ну, метров, наверное, 200. Но ему видней, не будем ничего говорить плохого, ему виднее, он здесь работает уже год. А мы поехали дальше, сейчас сегодня у нас свободный день, немножко потусим, а завтра у нас будут парки национальные НГОР-НГОРа, Серенгети, Масаймара и так далее. Будем ездить везде смотреть, прям с 6 утра будем ездить до самого заката.